Проходим поиск, вводим. Набираем Пумба, клавишу Enter. Выбираем картинку, желательно ту, которая большее разрешение. И делаем Print Screen. Проходим программу, щелкаем по рабочему полю, Ctrl V, клавиша 0, графика. Обрезка растровых изображений, прямоугольник, обводим. Отпускаем, проходим инструменты автоцистровки, выбираем подготовка цветных изображений, выбираем два цвета, это результат, это картинка. Соглашаемся, выбираем татами с отверстиями, щелкаем по элементам в том порядке, как они будут вышиваться. Например, этот, этот и остальные. Щелкаем в стороне, открываем панель цветов и объектов, наблюдаем вверху растровую картинку, внизу оцифрованный элемент. Картинку выделяем и удаляем. Работа закончена, но она требует доработки. Так как это будет вышивка на трикотаж на спину, мы выделяем и задаем размер 250 мм. Клавиша Enter. Клавиша 0. Если кабанчик не требовательный геометрически правильным элементом, то буквы даже очень требовательные. Посмотрим. Для этого откроем показать стежки и включим показ контуров. Приблизим первую букву, нажмем клавишу H. Посмотрим, как у нас, можно сказать, не очень ровно обработана буква. Поэтому мы ее доработаем. Для этого имеется два пути. Мы можем удалять точки, добавлять, кривые преобразовывать, угловые, угловые в кривые и добиться нужного результата. А можно отключить панель, построить букву по-новому. Выбираем замкнутая форма, приближаем вниз, делаем один укол. Левой клавишей мышки, правой, левой, удерживая клавишу Ctrl, переходим вверх, левой, правой, левой, удерживая клавишу Ctrl, переходим направо, левой, правая кривая, левой, удерживая клавишу Ctrl, проходим вниз, правая клавиша кривая, левая угловая. Проходим налево, левой клавишей, удерживая клавишу Ctrl, делаем укол, приближаем, вращая колесико. Если мы немножко не угадали, мы эту точку можем отменить. Где-то нажмем клавишу Backspace, опять набираем здесь правые клавиши, левые, удерживая клавишу Ctrl внизу. Левой, правый, левый. Заканчиваем, нажимая два раза клавишу Enter. Можно, конечно, ввести в непрерывном режиме серединку, но мы пока выполним в таком режиме. Нажмем клавишу Enter. И еще раз. Включим пока стежков. Нами построен элемент. Опять отключим стежки. Выполним серединку. Опять выберем замкнутую фигуру, сделаем укол. Левый, правый, левый. Удерживая клавишу Ctrl вверх, левый, правый, левый. Удерживая клавишу Ctrl, проходим сюда, левый, правый, левый. Проходим вниз, удерживая клавишу Ctrl, левый, правый левой, клавиша Enter два раза. включаем пока стежков. Выделение. Выделяем серединку, удерживая клавишу Ctrl, выделяем букву P. Правой клавишей формирование. Комбинировать. Сравним результат. Выберем зеленый элемент, оттянем в сторону. Результат, мне кажется, более приемлемый. Вернемся обратно, Ctrl Z, клавиша 0. Правой клавишей по зеленой букве блокировать. Приближаем букву У. Отключаем стежки. Выбираем замкнутую форму и строим. Два раза клавиша Enter. Выделяем. Включаем стежки. Правой клавишей блокировать. Строим остальные буквы. Включаем стежки, выделяем другую часть, наружную часть, правой клавишей, формирование, комбинировать. Правой клавишей, блокировать. Клавиша 0. Выделяем все элементы, которые находятся под заблокированными и удаляем. Кабанчика выделяем. Перемещаем вниз. Сделаем его более живым. Добавим ему глаз. Для этого берем эллипс. например, ну, примерно в этом месте. Построим. flash Enter. Удерживая клавишу Ctrl, выделяем кабанчика правой клавишей формирование комбинировать. Выделяем элементы правой клавишей Разблокировать все. Выделили все элементы и покрасили в родной черный цвет. Нажали клавишу 0. Настраиваем дизайн для вышивки на трикотаж. Везде заполнения одинаковые, поэтому мы выделяем Ctrl-A. Нажимаем правой клавишей параметры объектов. Перекрытие 1. Но на трикотаже, в местах схождения застилов, ткань будет выдавливаться и будут щели. Поэтому сделаем два, а еще лучше три. Можно вести руками, а можно вести ползунком. Угол. 0. Клавиша Enter. Заполнение. Если мы отведем, то мы увидим, что у нас создается иллюзия заполнения элементов под наклоном. Прежде чем оставлять такое заполнение, согласуйте с заказчиком. Однако, наиболее универсальный вариант, когда стежки располагаются пропорционально друг над другом, иллюзия сплошного заполнения. Поэтому поставим равные части 0.33 и здесь 0.33. Клайш Enter. Длина стежка 4 мм. Если будут больше, стежки могут провисать с одной стороны, а с другой стороны они будут стягивать ткань. Минимальная длина от края определяет область, где отсутствуют близколежащие лежащие. Проколы. Это облегчает вышивку, делает более ровные край, препятствует образованию дефектов, таких как обрыв не ниток, или пересекаться трикотаж. Под всеми элементами, так как это трикотаж, под элементами мы выполняем укрепление. Укрепление первое, щелкаем строчка по краю. То есть вдоль границы будет прокладываться строчка с отступом внутрь. 0.35 это малое отступление, иначе на закругленных краях при вышивке на трикотаже строчка по краю может выползать. Поэтому сделаем 0.65. Второе крепление по умолчанию двойной тотами. Мы щелкнем и выберем просто татами. Татами имеет угол 135 градусов. А стежки у нас располагаются горизонтально. То есть 0 градусов. Поэтому мы татами сделаем 90 градусов. Клавиш Enter. Соединители. Элемента у нас мало. Но они требуют надежной закрепки. Поэтому мы сделаем закрепка на входе. Всегда. И закрепка на выходе. Всегда. Все объекты у нас раздельные. Значит, пишешь оставляем после объекта. Компенсация. Ставим галочку. Для трикотажа выставляем 0.4. Клавиша Enter. Нажимаем клавишу нолик. Включаем объемный просмотр. Нажимаем клавишу Shift и клавишу R. Включаем симулятор вышивки. У нас сначала идет по краю. Строчка. Затем у нас идет тотами, затем идут лицевые стежки. Такое двойное укрепление будет надежно скреплять лицевую ткань, в данном случае трикотажную, а также стабилизатор. Откроем симулятор и выставим начало и конец каждому элементу так, чтобы между элементами были минимальные протяжки. Отключим объемный просмотр. Панель цветов и объектов. Выберем букву P. Нажмем клавишу H. Отключим точки и наклоны. Зеленые ромбик. Начало. Мы переместим его вниз. Ближе к середине. Но не с края. В этом случае. У нас будет проходить строчка к началу вышивки. И в результате. Сама себя закрепит лицевыми стежками. То есть в этом случае нам может не понадобиться закрепка в начале вышивки. А крестик у нас определяет конец вышивки. Мы его поместим также не на самый край и торец, а несколько стежков выше. Нажимаем клавишу табуляция. Переходим к следующему элементу. Ромбик напротив. Место, где заканчивается вышивка предыдущего элемента, а крестик, переход к следующему. Клавиша табуляция, а можете выбрать ручную, но при этом каждый раз придется нажимать клавишу H. Значит нажимаем табуляция, начало, конец, табуляция, начало, конец, табуляция, начало и конец. Ближе к внутреннему краю, но не на торце. Табуляция. То есть переходим к нашему кабанчику. Начало у нас будет в этом месте. И конец в этом месте. Нажмем клавишу 0. Заключительная настройка. Выделяем все. Ctrl A. Задаем положение вышивки по нулям. Клавиша 0. Теперь эта вышивка должна начинаться из центра и заканчиваться в центре. Для этого мы проходим дизайн, автоначало. В этом месте должна быть галочка и в этом. И соглашаемся. Переходим к вышивке. Если у вас ответственное изделие или большая партия, то вышить дизайн желательно начало на пробнике. Для этого подбираем похожую ткань, жесткий отрезной стабилизатор. Сначала пяльца заправляется стабилизатор, разглаживается изделие на этот стабилизатор, фиксируется или клеем, спреем или дополнительными иголками. Еще лучший вариант это клеевой обрезной стабилизатор. В этом случае приклеиваем изделие к клеевому стабилизатору, заправляем в любом порядке, главное, чтобы изделие не отклеилось от клеевого стабилизатора. Для большей надежности снизу можно подложить еще слой обрывного стабилизатора, в крайнем случае лист принтерной бумаги.